Привет, друзья, и привет всем, кто меня смотрит. Это видео я решила записать в виде влога «Неделя со мной», где я хочу поделиться кусочком своей жизни с вами, то есть что будет происходить за эту неделю. Эта неделя обещает быть насыщена, и я хочу с вами поделиться, рассказать, показать, что со мной будет происходить. Это у меня такой первый влог, скажем так, полноценный будет. И, если честно, я очень волнуюсь. Возможно, это будет кому-то интересно, а кому-то нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях после просмотра этого видео, как вам формат такого вот видео видеовлога «Неделя со мной». Для тех, кто меня не знает, меня зовут Оксана Кучанёва. Я художник-самоучка, пишу картины в разных техниках, в разных стилях. Портреты, пейзажи, живопись разная, там, мастихином, кистями, пальцами, маслом, акрилом, короче, в этом всем я развиваюсь, обучаюсь всему новому, мне это очень интересно, я такой себе доморощенный художник, скажем так. Мне было очень важно, насколько то, что я делаю, это людям нравится. Также на этой неделе должна состояться встреча, очень важная для меня. В больнице я познакомилась с женщинами, соседками по палате. Очень классно, очень замечательно. Я очень рада, что именно они были моими соседками. Итак, с одной женщиной Евгенией. Разговорились, разобщались. Она увидела мои картины, и у нее дочка вот занимается продвижением, пиаром, и это все интересно, и мы должны встретиться, обсудить дальнейшее мое творчество. Я как художник. Хотелось бы где-то выставлять свои картины на выставках, галереи, как-то это все. Но у меня нет времени на этой. Я либо должна писать картины, создавать красоту, либо заниматься конкретно самопиаром. Наша встреча будет заключаться в том, чтобы обговорить наши дальнейшие действия. А еще на этой неделе я планирую изменить немного свой образ. То есть поменять прическу, что вот этот мышиный крестиный хвостик ни о чем. Хочется его убрать и вместе с ним состричь просто вот так вот коротко-коротко. И вместе с ним просто состричь все беды, все не негоразды, болезнь, чтобы она ушла. В течение года этого, что был, я уже начала какие-то там изменения в себе делать. Например, у меня появились брови наконец-то. А так у меня не было бровей, а лицо круглое. Я была похожа на луну. И тут глазенки как две черные точечки, такая луна и две точечки, или вообще как поросенок. И с такими маленькими глазками. А теперь у меня есть брови, и я хоть и похожа там как бы на человека с бровями. И хочу как бы продолжить изменения. Возможно, это будет кардинальное что-то новое. Обязательно я вам это покажу. Welcome в мой мир и приятного вам просмотра. Фух, дошли до машины. Пока дошли до автостоянки, все запыхалось. Очень пришло долго идти. То, что эти 2-3 минуты шли минут 15. У меня за... замечательный образ. Поездка к врачу. Все как положено. Юбка, кардиган, кроссовки. А как же нынче одеваться? Вы понимали, как я выгляжу? Вот мой лук. Цыганка за часа цыганская юбчонка, кроссовки, ну и кардиган, как-то прохладно. И вот она я. Вот такая поехала к врачам. Но зато спрятаны все кульки. Тынь -тынь. Ой, вот. Либо выше юбку не забрать а сегодня у меня день преображения вот мои волосики такой они длины, такие вот они ломкие ужасные, страшненькие как мое прошлое да. вот такая я запомнили, да? теперь надо это все убирать как-то и жалко расстаться но это волосы, они отрастут, правильно? Ну что, будем преображаться? А -а -а. Ой, ничего не получилось. Надо еще раз. Ну, поехали. Делаем хвостик. Берем ножницы. Мы же что делаем? Все. Отрезаем. Что я делаю, что я делаю, что я делаю, делаю. Напишите, кто-то так и делал когда-то. Ну что, поехали. Там все отрезали, все прошлое. Все плохое прошлое, все болезни. Вот оно что. Блин, так жалко, капец. Вот тут мой маленький хвостик, он такой худенький, истощенный, ну что это? Алло, может оставить себе паричок сделать? Так, все, с этим хвостом отрезала все неприятности, все беды, болезни, все, этого уходит в прошлое, за захрыпло. давайте посмотрим что получилось Та <смех> У -у -у. так тут немного длиннее даже получилось а, тут короче боже теперь посмотрим что парикмахер из этого сделает Crazy. <phone> . <rings> как вам довольно таки неплохо мне нравится я вышла с черных волос и так посвежее будет посимпатичнее я думала даже постричь, э, постричься немного короче но получилось такой вот коры за ушки можно заложить вот челочка наискосок. Можно их так вот сделать. Можно подкрутить еще. Вот такой вот теперь у меня образ. Похожу месяц с таким. А там посмотрим, может действительно еще короче. Захочу пострижься. Под разным освещением он по-разному как-то смотрится, переливается и другой цвет волос кажется. Так, очень миленько, очень живенько. Но я довольна, как вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Колдовали над моей прической, над моими волосами очень долго. С трех часов до 9 вы понимали, мне же надо было выйти из черного цвета, то есть это их обесветить сначала надо там, прядями под фольгу там все щепетильно, так все делалось, волоски мои выбирались. Я думала, что у меня ну как бы редкие волосы, <laughs> и что это очень займет мало времени, что это произойдет очень быстро, но нет, даже на мои на мою густоту волос заняло столько времени похожу с каре значится с такой прической если мне будет нравиться так я так и оставлю но может быть я и подстригусь еще короче например как было у меня где-то в пятнадцатом году там я правда черненькая была я фотки где-то здесь выставлю Какая у меня была тогда прическа? Вот и подскажете мне, стоит ли мне стричься именно под такую прическу или оставить так? Такая красотень. милошка Милашка. хвостик я состригла, а теперь иду отдаваться в руки мастера. Даже не знаю, что получится из этого всего. Такая вот красотка приехала. сегодня сейчас почти 8 утра на улице светло а у нас в квартире вот так вот темно вот такая вот темнота у нас на улице светло а у нас темно аж хрущевка и на улице огромные деревья которые закрывают полностью небо Получается, что целыми днями у нас горит свет. Буду вставать, пить лекарства. Сделаю кофе с молочком. Так, утро начинается с того, что я принимаю таблеточки. Сначала для желудка. Вот такие Nexium. А потом антибиотики. Левофлоксацин. Нексиум – это когда пьете антибиотики, то обязательно перед этим нужно что-то пить, аля омес какой-то, да, вот. Но в этот раз мне сказали пить Нексиум, и он намного лучше помогает мне, чем Омес. Омес был вообще ни о чем, желудок как болел, так и оставался болеть. А с этим я переношу антибиотики намного лучше. Ну, а потом в течение дня я пропиваю йогурт. Или, вот, мне нравятся таблетки, тоже посоветовал гинеколог. Он для женщин больше. Пробиоз. Очень хороший. Настает у того голодный год. Да, Лёлик? Да, Лёлик. Красивый, о о, о, о, о, вот она, порода вот эта, пару раз погладил, и все, начинает кусаться, не любит, чтоб его долго гладили, ах ты, мол, когти выпускают. но все, все, покормили уже тебя, да, теперь можно кусаться, ам, он же ж порода, красивый, красивый, красивый, ну, все, все, не трогаем. Все, Лелька, спокойного тебе дня. Вот такой вот агрегат для создания моего любимого напитка латен. Включаю он полуавтомат. Здесь ручка с ковшиком снимается, насыпается кофе, тут сбивается молочко, пар регулируется здесь. Жду, пока засветится. Зеленая кнопочка, фонарик. Переходим сюда, это наливается кофе. Переключаю сюда, пойдет пара из этого носика. Сейчас буду пить латешечку. Сыпала такой штукой, Притам... притрамбовала специально Мой латы готов. Ну что ж, вот она я с новой прической. Еще не расчесана. выпить в свой вкусный латы. Это вкусно. Так, сегодня в планах отправить 4 небольших картин. И одну большую. И я вам покажу, какие это будут картины. А хотите, я вам покажу, что я вижу из своих ок. Вот что видно из наших окон. Огромные деревья. И на нас падает тень. На наш дом полностью падает тень. У нас постоянно темно. Сейчас горит свет на кухне. То есть, как бы, целый день у нас свет горит. Ну, из наших окон мы наблюдаем очень много чего интересного. Разный контингент тут лазит. И соседи тоже у нас разные. Ну, как и в любом, мне кажется, районе. Классика жанра. Алкоголики, наркоманы... Сыроны, с цигуны под деревьями. Все как обычно. Просите, как чистить этот агрегат от накипи? Я вам отвечу. Вот, есть такая штука специальная, которая специально для этих машин, для кофе машин, которые чистят от накипи. Воду. Ну, весь там фильтр, что там еще есть. Короче, всю вот эту систему, через которую проходит вода и пар. Инструкция тут есть, все написано. А такие вот штуки все как чайник, вот этот грязненький, который нужно тоже почистить. От накипи я лимонной кислотой. И то, когда вода закипит, пройдет минута и засыпаю лимонную кислоту. Чтобы не повредить сам чайник, и он не начал протекать. А то некоторые, дела делают так, пишут, советуют, что уксус, лимонную кислоту наливают и кипятят чайник. А потом, бас, чего-то он потекает, а потому что не надо было с этим всем кипятить. После того, как чайник закипел, тогда уже насыпать лимонную кислоту. Такой грязный, я тут снимаю кошмар. Почистить. Надо тобой заняться, дружок, скоро займусь картины которые сегодня я отправляю вот они красавцы такие вообще красивенные картины отправляются сегодня в Ивано-Франковск супер как они мне нравятся вообще да? Лаванда, лавандовое поле с таким красивым небом, синие цветочки, еще одни синие полевые цветочки в корзине. что мы будем упаковывать картины сначала вот эта пленка с пузырячками с пузырячками и потом картонка и отправляем вот упаковали по две картины каждая. каждой теперь будем это все аккуратно в картонку все посылочка собрана, все чиное и благородно Картины надежно упакованы и отправляются в Ивано-Франковск, Пани Марте. Да, еще одна картина отправляется сегодня новому своему хозяину. Вот такой вот замечательный жираф в стиле поп-арт. Отправляется Светлане Винограденко. Это просто моя любовь. Скажу вам честно, это не первый мой жираф. Но он настолько мне понравился, что я решила написать еще... Такой же жираф нам. И с этой картиной, именно с этим жирафом, я брала участие в конкурсе ВАУ-Арт. Wow и мы стали с этим жирафом победителем. То есть заняли первое место. Ура! Поэтому этот жираф для меня очень значимый. Он означает победа. Очень красивый, очень милый жираф. Эти глазены, посмотрите, эти глаза. Вот уже подпись стоит для Светланы с любовью «Ока». Я рада, что именно к ней отправляется эта картина, так как Светлана Винограденко стала свидетелем моего роста как художника. например, прямо из самых начал моей художественной деятельности, моего творчества на самом деле, Светлана Винограденко очень много добрых дел делает в своей жизни. Это замечательный человек. Светланочка, пусть у вас все будет хорошо и замечательно. И все планы пусть осуществляются, все цели достигаются ваши. И пусть этот замечательный жираф приносит вам радость, радует ваш глаз. И приятную атмосферу создает в том помещении, в котором он будет находиться. стала победителем спасибо вам, друзья, и всем кому понравилась моя картина всех люблю, целую и очень-очень обнимаю вас спасибо огромное Сегодня я вот уже помыла голову, и сегодня ко мне приезжают мои сестры, приезжают ко мне на помощь с уборкой. Ну как, на помощь с уборкой? Они будут убирать в квартире, а я буду морально их поддерживать, за этим всем наблюдать, потому что ж не еще нельзя, наверное, как целый месяц, а то и больше, никаких физических нагрузок, поэтому я буду только их морально поддерживать. Они так рада, что у меня есть сестры что они приедут, что они вот именно такие, что они всегда спешат на помощь. Такие Чип и Дэл спешат на помощь и помогут и в этом случае убрать в квартире. Так, девочки, красавицы, я первый раз после салона сегодня помыла голову. И мне же нужно тоже навести на голове красоту, как будто я тоже только вышла с салона. Вот что мне посоветовали там приобрести. Вот такая вот штука. Вот так вот правильно ее название называется, а такая как масло, но это масло не утяжеляет волосы, они делают их красивыми, шелковистыми, послушными, легко расчесываются Но не нужно мазать именно саму кожу головы, а только волосы. И после этого я потом уже на сухие волосы, чтобы создать прическу, там, допустим, утюжком высушите волосы там прическу себе делать либо феном а, или же этой плойкой то вот этой штучкой тоже совсем чуть-чуть ее надо как мне сказали вообще масипусяненькую крошечку для фиксации распределить между пальчиками потом кончики волос и оно тоже и защищает волосы и держит прическу, фиксирует вашу прическу. И ваши волосы в целости и сохранности. Эта маслица тоже защищает ваши волосы. А возьмите себе на заметку, спрашивайте в салонах для защиты волос и фиксации. Вашей прическе. Вот моя Аленочка, моя родная сестричка приехали ко мне, мои сестры, мои феечки помогают с уборкой, я не все делают мои волшебницы. Нет, вот Алочка, Нет, классный, да? тоже помощница вторая. Девочки все делают сами. Я... Лежу, сижу за порядком. Все, что я могу делать. Вот вся моя помощь. Чесочка новенькая держится. <говорит> Там все стоит. Да? Да, А что ты делаешь? Слышишь? Ээээ, так, не снимай. Все, сейчас призываем милицию <плодил> и вас придет... Алло! Все равно забанят тебя на эту песню, понятно, Ко мне еще приедете После такой уборки Да, мы тебе постоянно будем приезжать Постоянно убирать uh -huh. <laughs> да. да Спасибо вам большое Люблю вас У меня Мы тебя тоже Очень Очень-очень а вы мой первый влог посмотрите неделя со мной? Да. Конечно, посмотрим. Даже комментарии хорошие напишите. Да. да. Лёлик там чихает. Нанюхался тоже. Так тебе и надо. Сюха. И я уже... Все, замяты, все в телефоне. Леша в офисе делает. Так тут стоит. кстати, там тоже побывать чуть-чуть. Там. Лифту держись. Едем в акварель. У -у -у за холстами нам сюда в акварель. Вот она, любовь художника. Есть. Ага, мне, по-моему, тут темно бирюзовый есть. Убираем краски и холсты. Столько холстов купили. Уже дома по приезду покажу, какие именно краски и холсты. Зона для фотографий. Прикольно? Илья класс. Кортензия. See друзья, как я и обещала, сейчас я вам быстренько покажу, что мы купили в художественном магазине Акварель. Сразу скажу, это не реклама, это реально магазин, в котором я покупаю все материалы для творчества. Там более приемлемые цены. И что мне нравится, если вы не через интернет там покупаете, а вот приезжаете к ним в художественный магазин, там вам выдают такую вот карточку их, и по этой карточке у вас от каждой покупки собираются бонусы. И потом вы можете этими бонусами рассчитаться за какой-либо товар. Так, что мы купили? Холсты такие вот большие, разных размеров. 30 на 50, 40 на 65. Большой такой 60 на 55. И, и здесь 40 на 60. То есть такие большие холсты. Теперь холсты поменьше. Вот такие 20 на 25. И у меня уже на все эти холсты есть планы. Три холста, два... На 25. Так, этот холст 20 на 30. чеки Тоже 20 на 30, 25 на 35. Короче, сколько у нас холстов? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 холстов. <с> Мне, конечно, намного нужно было больше холстов. Так как я планирую большой проект. Вот такие поролоновые ролики. У меня один был, но я его вовремя не помыла после акрила, и он полностью засох. Так что за материалами, всеми такими вот штуками, поролоновыми, за кисточками, обязательно нужно хорошо следить, чтобы они не портились. Купила еще такую веерную кисть. У меня таких уже... Это, наверное, четвертая по счету. Но такой у меня еще нет. Она более жесткая. Так, уже ворсинка выпала. Более жесткая такая. Она мне тоже очень нужна для творчества. Я планирую с помощью этой кисточки написать одну картину. А может и несколько. Ну, короче, она мне нужна. Что по краскам? Обязательно белая акриловая титановая краска. Тут миллиграмм 120. Так как белая краска у нас... Везде она идет, в каждой любой картине. Поэтому краски белой надо много. И в этот раз я ее тоже докупила. Это титановая. У титановой э, белой краски э, хорошее покрытие. Есть еще цинковая белая краска. Она такая более прозрачная. Так. Турецкая блакитна. У меня есть турецкая блакитна, но у каждой фирмы она почему-то по-разному выглядит. Ну, немного другой оттенок. Бирюзовый. У меня уже есть два бирюзовых цвета, но они темнее. Это бирюзовые-зеленые. Потом зеленый такой, желто-зеленый, желто-зеленый. А сажа газовая. Короче, это черный-черный. У меня есть черная краска, но она с таким корплением серым она более такая черно-серая. Это вот сажа-черная. Зеленый еще один. Зеленый темный, так как выяснилось, что темно-зеленого у меня нет. И приходится смешивать краски разных цветов, чтобы получить такой цвет. А акриловая краска, она очень быстро сохнет. Еще вот такие красочки я купила. Это Охра светлая. Одной фирмы Роса. И тоже Роса. кадмий желтый темный. В итоге... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь красок я купила. Вот таких вот цветов. У меня есть остатки других цветов, красочек. Много. Ну, как много? Относительно много. Вот, так как на сегодня накупишься. И это все у меня вышло. По чеку, кому интересно, из Украины. 1874 гривны. Вот эта вся прелесть чудесно Форели. Ждите на моем канале, скоро будут новые картины. Будут видео записаны в виде музыкального урока, может, некоторые видео как мастер-классы, где я буду рассказывать, показывать, оговаривать, что я делаю. И такие как релакс-видео, где можно наблюдать расслабиться и смотреть, как происходит процесс создания картины. Будут картины на тематику морскую, будет море, будут волны, также картины с рыбками, будет море, цветы, будет море цветов. То есть в планах на эти холсты у меня цветы и море. Я уже себе выбрала несколько картин, которые я хочу написать в первую очередь, а так у меня около 30 картин в голове, которые я хочу написать и показать вам. Так что это вот такие вот мои покупки, и как истинный художник я лучше куплю материалы для творчества, чем что-то для себя, вот честно. Вот Так что ждите новые картины, скоро будут на канале видео. А также в Инстаграме я буду выставлять фоточки этих картин, и на Фейсбуке тоже. Ну, а собственно, самой встречи. Встреча прошла очень хорошо с Евгенией и с ее дочкой Дианой. Девочка занимается, чтобы я правильно выговорила, сейчас скажу, таргетированной рекламой, то есть она на этом знается, это как реклама, да, по инстаграм, фейсбук, вот эта вся история, короче, она на этом знает и может мне в этом плане помочь. Вот прошлись по моему инстаграму, конечно, там все плохо и будем меня там инстаграм делать его э, как бизнес аккаунт заточенный конкретно под мое творчество то есть скорее всего у меня будет два инстаграма Insta бизнес инстаграм мои картины э, фото красивые должны быть с моими картинами и искать потенциальных покупателей то есть целевую аудиторию ну а второй инстаграм будет наверное личный инстаграм чтобы люди могли со мной познакомиться кто я что я чем дышу и ну как слить так и с художником, чтобы были со мной знакомы. Прошлись мы по моему каналу YouTube. Здесь тоже такая вот печалька, ну, как правило, YouTube должен быть какой-то контент конкретный, а у меня такое все разношерстное, разноплановое, много всего замешано, такое смешанное, как я люблю вот смешанный стили, я такая вся разноплановая тоже, разнообразная, вот и я так и канал веду, короче, у меня все там, и лепка, и картины, и влоги то есть я не могу так одну выбрать нишу и по ней. для меня это скучно для меня это очень скучно мне нужно чтобы было разнообразие я хочу если мне и то и то нравится если у меня это получается делать то почему бы и нет ну, вот может я буду делать ремонт там переделать что-то и тоже захочу это показать да, как делает это обыденный человек а не там профессионал мастер какой-то узкопрофильный и в общем, что мы по каналу моему остановились, это то, что я буду дальше вести все вот такое разноплановое, разношерстное, подвязывать это все под себя как под личность и аля художник-блогер тогда художник-блогер буду я, ну так. Кучинёва-арт и художник-влогер. Ну, а чё, а чё? А чё тут такого? Будут люди знакомы со мной по моим видео, да, по моим влогам, и будут с моим творчеством знакомы, чтобы люди меня знали, что это за художник, кто я такой, да? Может, картина красивая, а за этим стоит угрюмый художник. А тут они будут видеть, что я как бы позитивная, вся такая хорошая, несу добро людям. почему ну, бы нет, тут к ним загорел. Может, для кого-то это будет интересно и будет тоже примером, что не надо зацикливаться на одном. Нужно пробовать все и смотреть, что у тебя получается лучше, к чему у тебя душа лучше да, лежит, вот что, чем ты хочешь заниматься. Да, вообще, То есть развивать в себе таланты и пробовать все. У каждого человека заложен талант, просто есть нераскрытые таланты, которые люди не пробуют, не хотят, боятся попробовать, или всего своей лени какой-то, да, «Ой, я не хочу, я не умею, и там». А если есть у человека желание, он попробует и ему понравится, то он будет в этом развиваться, он будет пробовать еще что-то другое. Вот мне это все интересно. Я хочу, конечно же, попробовать как можно больше, да, и посмотреть, что мне действительно лучше получается, и вас призываю к этому. Развивайте свои таланты, пробуйте, пробуйте. Вот когда пишу я картины, такое ощущение, что я внутри как исцеляюсь. Настолько меня это захватывает, настолько я ухожу в эти краски, в эту картину, что я как оказываюсь вообще в другом каком-то параллельном мире, где есть только эта красота, да, и какая-то такая сказочная, приятная атмосфера. В общем, отклонилась немного от темы, что дальше у нас по встрече, то есть мы пока на стадии. Разработать нам надо стратегию и дальнейшие наши шаги действия. Ну что ж, друзья, подошла уже эта неделя к концу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, кому-то было это видео интересно. Вы больше познакомились со мной, узнали меня больше как человека, чем я дышу, да. Как проходит у меня, допустим, одна из недель, поделилась вот с вами таким кусочком своей жизни. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне записывать такие влоги, для какого то такого вот формата, и напишите, пожалуйста, свои замечания, что вам понравилось, что не понравилось, где-то может было затянуто, где-то перестало быть интересным, чтобы я учла в следующем видео. Это видео попадет в плейлист влоги недоблогеров. В описании под этим видео вы найдете перечень плейлистов, и вы можете посмотреть, выбрать для себя, который вам интересен, и там посмотреть видео. Ну вот, пожалуй, на этом все. Я вам всем желаю добра, тепла, любви, крепкого здоровья и процветания. Увидимся в новых видео. Пока-пока!